Так, всем привет с вами я cat games и сегодня мы поиграем в game top 2 я ее не доделал, но чесок бетку поиграть можно что ж, запускаем ники во первых изменен полностью как это забыл Ладно, понятно. Ну что, изменил интерфейс. В общем. Там, о приложении. Добавилось Сладка. А приложение. Э Это версия 1.1. Описание в этой игре тебе нужно с в которую ты попал в прошлой части. А, авторы. Ну, вот, по старинке я. Все, во мне, вс Сюжет. Сюжетка. Меня поймали на выходе из города. С того момента прошел один месяц. Мне тут еще надоело. Хочу отсюда списать и сбежать. На дворе как никак 2022 год. Июнь, 6 число. Смотрите. И в, в этой части так стрит. Когда выходе, оно не переключается сразу же. Вот надо прям нажать. Вот. завтра устрою побег. А, играть нас сразу, сразу встречает карта над вот, пол за препятствий медпонного администрации столового ангара с военной техникой и казармы откуда мы кстати и начнем как мы уже видите нас встречает такой забавный звук а, первое что нас интересует это качество сложная сложность здесь нормальная так сказать вот, поздравляю так дал любой тумбочки, вот эти коричневые квадратики, это тумбочки. Нам отвечают, у нас у меня есть такие же вещи, смотрите. Можешь также нажать, а свернёт. Кровати. Спать мне некогда. Можем носить, а можем нажать. А, если я отутроюсь случайно до стены, то вот, что будет. Кейм овер, можем на сайт меню нажать. Так, смотрите, уже даже не надо это. Нет, нет вот здесь не душой. Смотришь, надо по телепортирую на другую. Вот все нормально. Смотрите, также можем нас печь сначала. Также что тут у нас есть? Смотрите. Если мы хотим открыть. Выйти здесь, то смотрите, нужен ключ. А, немного будет дальше смотрите нам нужно нужен ключ если мы начнем мы вернемся обратно если мы наведем на надпись нас телепортирует то есть это даже нужна логика мышка где вот мышка итак двери дверь мы не можем пройти а, что там было? Я забыл. А, нужен ключ. Вратин он, он был у старосты. Ладно, проверю толчок. А, сможем спуститься вниз. Но там ловить мне нечего. может пойти обратно. Там ловить мне нечего. А можем пойти в толчок. А знаю, сейчас вам будет ребить глаза. Прям тут то точно глаза. Голоса прямо покинули чат, ладно. А, смотрим, что тут у нас есть. Опять же, стены, в которые нельзя врезаться. Тут также есть толч толчки, в которые можно врезаться, но они нам ничего не сядут. А у нас вот здесь только вот этот толчок. Отлично, это набор отмычек. Использую их для двери. Нужно идти и открыть ее. Вот. так. -с. И тут нам надо пройти лабиринт. Намек-то на прошлую часть, кстати. И да, это все сделано в ваниль. Аккуратно. И вот у нас выделяется один квадрат. Нам надо в него. Если yes, у меня получилось, надо идти к КПП. Смотрите, если мы опять что-то врежемся, ну, в можем можно врезаться, но мы проиграем тогда. В двери можно врезаться. Можем пойти, пойти вот сюда. А можно спуститься вниз. Можем начать тут прогуляться, а вот там надо идти к КПП. Ну, пока я здесь ничего не сделал. Можно только... А, видишь, даже КВП не работает. Здесь ничего не работает. Нашел... А, так. включая Мармока, а я нашел баги. Ладно. Ну, а что бы здесь уверяться? Мои кланки чуть не умерли. Ладно, ну вот, в принципе, в принципе, конец игры. Повторяюсь, это версия 1.1. Показываю, что у нас там в конце. В конце у нас вот должна быть такая у нас. Такс. Во. А вот и выход. Это, получается, должен был на Да. Что ж. Ну что, давайте капкамись. Поразрабатываем, чтобы все нормально было. Уберем один бак. Слайд uh, 27. Спортивный... Uh, пища, машинка и все. Тут исправляем бак с депортацией. Исправляем баг Дален баг. Звук, звук, звук, звук, звук за руку зарыва. Что ж, вот я исправил баги. Показываем. Что ж, вот, видите, нас телепортирует. И если целимся, то самое. Что ж, а на этом у меня все. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока. Пока. -пока. пока.